О выборе профессии, если вы заговорили про возраст, то э, должны думать в первую очередь родители, когда ребенок еще совсем маленький. А, а если э, серьезно, конечно, думаю, что начиная уже со средних классов, 6, 7, 8, к этой теме надо потихоньку подбираться. И сегодняшнее мероприятие для учащихся 8, 10 классов, ну, как не есть точно попадает в возрастные рамки.